Накшатра Ашлеша — переходная Накшатра, которая содержит в себе гонданту и, соответственно, огромный потенциал силы, который нужно верно использовать. Ганданта это всегда подобие атомной энергии. Мы можем помочь огромному количеству людей через этот огромный потенциал, но также и можем разрушить. В Ашлеше проявляется большой потенциал заботы. Если человек направляет эту заботу только на близких людей, он может задушить этой заботой. Соответственно, нужно раскрыть в другую сторону эту силу, в общественную, создать что-то новое и уникальное, связанное с параметрами заботы и эмпатии, что в итоге должно исцелять души людей. Этого в нашем мире действительно не хватает. И если люди с проявленной ошлешей будут реализовывать эту энергию, они действительно будут на своем месте, и энергия ганданты не будет разрушать, а будет созидать.